Впечатление от концерта очень приятное, даже неожиданно, можно сказать. Я Гену знаю немножко с другой стороны. Вот. Мы вот с Галиной являемся одним из организаторов вечеровой памяти Игоря Владимировича Талькова, и Геннадий – наш постоянный участник. Но вот таких песен, которые я сегодня услышал, я слышу первые. Дай Бог ему здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов. Чудесное, красивое сочетание прекрасных стихов и прекрасной музыки. То есть э, музыка, которую он предложил к этим стихам, с этой музыкой они переливаются совершенно иными гранями. Очень приятно было слышать, просто вот, вот, получаешь огромное удовольствие от, э от этого концерта. Мы с юности вместе, очень много было произведений, которые мы исполняли. И Геннадий очень тонкий Человек, тонкий композитор, человек, который пишет замечательную музыку, считаю. Вот. И действительно, если бы в нашей стране побольше было таких людей, под я думаю, что музыка бы развивалась вообще по-другому. Он идет в ногу с искусством, все равно, по-любому, но мысль музыки и все. Его творчество направлено на, чтобы люди думали и в ногу со временем. И самое главное, что э, нельзя сказать, что это прям вот воспитательное какая-то э, творчество его воспитательное, а оно просто вот, честное то, что люди должны понимать.